Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала Космокод Давайте я вам расскажу Обещанную мной историю Написанную на деньгах О том что происходит Только надо было читать раньше Смотрите В 2013 году В 2013 году Выпустили Деньги на которых будет была написана вся предстоящая по сегодняшний день эпопея. Смотрите, попробую я сейчас это все расшифровать по-своему и показать то, что не заметили многие. Ребят, смотрите, это то, о чем все говорят. Это треугольник, нолик и квадратик. Это распределение ролей. Значит, в 2014 году, начиная с 2013, распределили роля. Раз. Как бы это сейчас все соотносят с игрой Мара, игра в кальмара. Но ну, вы знаете, все, вся жизнь эта игра в людей. Ну и вот, простыми словами, 2013-2014 ставят смотрящих разных, разных категорий стране смотрите в 2015 году в киеве что-то происходит исходящее от трехугольника видите вы знаете что такое треугольник чем что-то в киеве происходит в 2015 году я вообще не знаю не в теме ну просто говорю смотреть события дальше а вот как раз этот момент, который я говорил, что все-все-все там про игру эту говорили. А что вы не увидели, я вам сейчас покажу. А, друзья, смотрите, это 2019 год. А, Луцк-Замок, я не знаю, как это отнести, Неважно. 2019 год. 2019 год и самый важный момент вообще, э, смотрите, видите, это зетки, если вы хотите сказать, что это знак доллара, это что, 200 долларов, э, смотрите, что происходит, это зетки, это зетки, видите, это Зион. Зион. Зион. Видите, что происходит? Лилию, видите? Это лилия. Я не буду объяснять. То есть, друзья, можете себе представить самый важный момент я вам показал. И никто вам его не показывал до меня. Поэтому будьте добры, Покажите это Другим людям Что происходит Ну, и есть еще Очень важный момент, смотрите Друзья, это очень Важный момент, смотрите Это самый важный момент После вот этих зеток Смотрите Ничего не видите Вот Не треугольник Вот Значит, я всегда говорил, если вам не видно так, внутри ситуации, значит, вы сильно в нее погрузились. Отдаляйтесь от нее. Отдаляйтесь. И что это? О, ребята, а это значок андроида, искусственный интеллект. Значит, положите от себя эту штуку подальше и разглядывайте. Как вам понравилось? Если понравилось, распространяйте видео. Пусть все понимают, что э, третья сторона – это те, кто владеет технологиями искусственного интеллекта. Друзья, ну так я, как я, ну не самый-самый умный, смотрите, все, что мог. Остается вот два момента за вами. Что это, что это, и что это. Но мне как-то пришла мысль, может это рассматривать вот так. Я не знаю. Это такое все. За вами комментарии. Продолжение будет, поверьте, интересней.